Как у нас уедичек вардак Среди женщин шумика ворода, Из Кабула к нам пришел отряд Под названием кодовым каскад Каскадеров я пошла смотреть И стояла, крышей за мечей друг лежу идет ко мне один Синеглазый молодой блондин Лай-лай-лай-лай, ла ла лай лай Лай-лай-лай-лай, ла лай Друг гляжу, идет ко мне один синий глазый молодой блондин Как взглянула я на шуравин Так в душе запели соловьи Позабыла стыд и шариат Говорю, пойдем со мной, солдат, пусть ты необрезанный кафир, Только для тебя устрою пир, спать с собою рядом положу, и сниму не только поранжу, но глядит, печально шурави, ты меня, красотка, не зови, Наш начальник грозный машавер. Заставляет спать нас в БТР, Глупый, неразумный шурови, Ты минуты радости лови, знаю я, в горах сидит душман, на тебя он точит ятакан. Шурови смеется, не пугай, Всех душману мы отправим в рай. На земле афганский будет мир Вот тогда мы и устроим мир Пролетели дни, как листопад И ушел в Кабул отряд каскад А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаз и шуравей Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай лай лай лай лай ла ла ла, ла, ла, ла, ла, ла Раю от любви, где ж ты, Сеня?